Дорогие друзья, текстовую версию данного видео вы найдете на нашем сайте, ссылка в описании видео. С 1 апреля 2022 года произошли большие изменения в сфере ОСАГО, далее в этой статье мы разберем все эти новшества. Мы с 1 по 12 апреля оформили в ЕГАРАНТ более 450 полисов ОСАГО, провели аналитику всей работы ЕГАРАНТ, обновления и разбора лимитов страховых компаний, их реакции на копии документов, пропуск или непропуск полисов. Мы работаем в Е-Гарант с момента его открытия, до этого работали в Е-Агент и впервые за все время работы, только в первых числах апреля 2022 года, у нас получилось оформить хотя бы один полис не сегментов каждой из присутствующих страховых компаний, естественно в каких-то было оформлено 30-40 штук, а в каких-то одна-две штуки, если раньше некоторые страховые лучше других пропускали полисы, а другие их вообще не пропускали, видимое уменьшение лимитов у непропускавших. Это их же сотрудники оформляли некоторое количество полисов из сегмента, но через Егарант. E То теперь все страховые пропускают полисы, но каждое в определенное время суток. Выглядит это так, к примеру, в 10 часов заходишь в Егарант, e выбираешь какую-то страховую компанию, она не пропускает, потом заходишь в 13 часов, выбираешь эту же компанию и полис проходит. Мы обратились с этим вопросом в наши секретные источники, внутри страховых компаний. Нам рассказали, что сейчас в РСА составляется негласный график на сутки, в какое время, с какого до какого часа та или иная страховая обязана пропускать полисы ОСАГО, то есть в это время беспредела со стороны этой страховой быть не должно. Если у вас правильно подготовленные копии документов, то в это конкретное время, конкретно эта страховая вас пропустит. Как только у этой страховой кончилось время ее дежурства, вам скорее всего откажут какие бы хорошие копии документов у вас не были. Подробная инструкция по оформлению полисов ОСАГО в ЕГАРАНТ, после 1 апреля 2022 года, находится в нашем телеграм-канале для наших страховых агентов. Стать нашим страховым агентом и получить полный доступ к оформлению любых полисов ОСАГО на любую категорию транспорта, очень просто переходите по ссылке в описании видео и регистрируйтесь далее поговорим про так называемый перестраховочный пул перестраховочный пул осаго начнет полноценную работу с 20 апреля 2022 года как мы уже писали 1 апреля 2022 года президент рф владимир владимирович путин подписал ФЗ номер 81 согласно данному закону вносятся два важных изменений в действующие правила осаго первое это отмена регресса за дтп без техосмотра второе это это создание перестраховочного пула ОСАГО, подписанный закон вступает в силу через 10 дней начиная с даты официального опубликования, соответственно этот закон вступил в силу официально 12 апреля 2022 года. В части регресса по осага за ДТП без диагностической карты техосмотра, эта часть закона действительно начала действовать и работает с 12 апреля 2022 года. Однако в части перестраховочного пула, здесь сроки будут несколько смещены. 8 апреля 2022 года было проведено заседание Президиума Российского Союза автостраховщиков, где приняли решение, что фактически страховой пул ОСАГО начнет свою работу с 20 апреля 2022 года. Что же такое страховой пул ОСАГО? По сути, это новая система ОСАГО, которая должна с одной стороны повысить финансовую устойчивость страхователей ОСАГА, с другой стороны призвана повысить доступ договоров ОСАГО так называемым высокоубыточным сегментам. сегментом. Сюда относятся такие категории транспортных средств как такси, автобусы, грузовики, транспорт который принадлежит юридическим лицам, то есть организациям, автотранспорт принадлежащий водителям, имеющим в прошедшие годы ДТП по их вине, начинающим водителям. Короче по факту всем водителям, имеющим КБМ более 0.9, это все тот транспорт, владельцы которого и ранее, и сегодня сталкиваются с проблемами при попытке оформить полис ОСАГО. На сайтах страховых компаний обязательно возникают проблемы и различные ошибки, якобы какие-то сбои, проблемы с запросом в FIVE и прочее. Намучившись на сайтах страховых они идут по офисам страховых компаний к агентам, там им незаконно отказывают, говорят сейчас база не работает, полисы закончились, мы не страхуем автомобили старше стольки-то лет, праворульные машины, мы не страхуем новичков, говорят все что угодно, главное не принять к себе на страхование водителя или транспорт, которые они считают потенциально убыточным. Естественно, все эти отказы, не соответствуют действующему законодательству ОСАГО, но страховые компании тем не менее рискуют и стараются отказывать таким автовладельцам и водителям. Связано это с тем, что страховые компании не хотят брать на себя высокие риски выплат по ОСАГО, по ряду вышеуказанных сегментов. Размер страховых сборов, то есть оплаты за полисы ОСАГО зачастую ниже, чем сумма страховых выплат по этим сегментам автомобилей и водителей. Проще говоря, страховые компании боятся получения убытков, именно поэтому они пытаются с себя все это дело спихнуть, намекают, чтобы человек пошел в другую страховую компанию, там будет якобы дешевле. Ему говорят, что выгоднее продлить его страховой полис в той компании, где он страховался ранее. Говорят, что если вы застрахуетесь у нас, то стоимость полиса ОСАГО будет существенно дороже, а часто и откровенно посылают без объяснения причин. Для того чтобы избежать всех этих текущих проблем, чтобы повысить доступность полюсов ОСАГО всем категориям автомобилей и водителей, запускается этот самый перестраховочный пул. Он должен прийти, придет на смену механизму, который сейчас называется e -Garant. Наши источники в РСА и страховых компаниях сообщают, о принятом решении в итоге оставить систему ЕГАРАНТ e параллельно с перестраховочным пулом, так как сбои и отказы якобы по техническим причинам на сайтах страховых никто не отменял. Страховой пул изначально не сможет решить те проблемы, для решения которых он создается. И если раньше и сейчас, отдельная страховая компания не хочет и всячески избегает брать на себя убыточные сегменты автомобилей и водителей по ОСАГО, то почему кто-то считает, что все сообщество этих же страховых компаний, вдруг добровольно согласятся брать на себя все эти убытки? Конечно же нет. Все будет по-прежнему, если ваш автомобиль или вы как водитель относитесь к убыточному сегменту, то при оформлении на сайте любой страховой, обязательно возникнет технический сбой и вас отправят в старый добрый Е-Гарант. E Давайте подробно разберем, как должен будет работать перестраховочный пул. Предполагается, что он поможет решить многие проблемы, присущие системе e -Garant. В этом законе, подписанном 1 апреля 2022 года президентом, Прописаны четкие условия и требования к системе перестраховочного пула. Соучастниками пула обязаны быть все страховые компании, осуществляющие страхование по ОСАГО. Перестраховочный пул действует на условиях соглашения о перестраховочном пуле, которое обязательно к согласованию с ЦБРФ. Перестрахование производится в факультативно-облигаторной форме. Категория договоров ОСАГО, которые страховщики имеют право передать перестраховочный пул, регулируется соглашением о перестраховочном пуле. ЦБ РФ имеет право устанавливать отдельные и обязательные к исполнению требования к перестраховочному пулу. Риски и потенциальные убытки по полису ОСАГО передаются в перестраховочный пул полностью. Распределение долей риска между участниками этого пула регулируется соглашением о перестраховочном пуле. Именно 8 апреля 2022 года, в ходе заседания Президиум РСА как раз таки был оглашен этот документ, а именно соглашение о перестраховочном пуле. Теперь это соглашение находится на официальном утверждении в ЦБ РФ, далее, если ЦБ РФ его утвердит, уже в ближайшие дни все страховщики должны присоединиться к этому документу и соответственно подписать то самое соглашение о страховом пуле. Именно поэтому срок фактического начала работы перестраховочного пула начнется не 12 апреля 2022 года, сразу при вступлении в силу закона о перестраховочном пуле. А 20 апреля 2022 года, как заявил президент РСА Игорь Юргенс, он также дал официальный комментарий по поводу начала работы пула. Создание перестраховочного пула это еще один способ упростить жизнь автолюбителям, которые наряду с другими мерами, такими как удаленное урегулирование убытков по ОСАГО, активно занимаются сейчас страховщики и госорганы. Это новшество коснется так называемых высокоубыточных сегментов ОСАГО, в том числе молодых водителей, владельцев такси, и тому подобное. Если для оформления полиса через е нужно пройти процедуру состоящую из нескольких этапов, то после того как начнет работать перестраховочный пул, ОСАГО можно будет купить просто на сайте страховщика. Прокомментировал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. На наш взгляд это очень смелое заявление, Российский союз автостраховщиков, это организация которая живет на взносы от своих участников, а именно страховых компаний убытки от ОСАГО на ней никак не отразятся. А вот согласятся ли страховые компании добровольно делать все полисы ОСАГО и в итоге работать себе в убыток, ответ всем очевиден. Три вещи никогда не возвращаются обратно, время, слово и возможность, поэтому не теряйте времени, выбирайте слова и не упускайте возможность.